Слушай, парень, вот ты можешь себе представить кого-нибудь? Э, ну, там понятно, что э, в России вот такая вот изысканная страна, что там за стихотворение могут задать пожизненное заключение. Но в гостинице «Метрополь», вы понимаете, вот, э, дорогой американец, если, особенно если ты из Нью-Йорка или где-нибудь оттуда, э, ты вот представляешь гостиницу Волдорф Астория». Вот «Метрополь» — это абсолютная копия «Валдорф Астории». Он был построен там где-то лет 15 лет. Позже и точное, так сказать, изображение. Тысячи и тысячи людей в начале 30-х годов купили билеты, продали свои имущество, собрались и отправили в Советский Союз строить социализм, присоединиться к этому раю благоденствия. Концовка была чудовищная, потому что большинство мужчин, все бы погибли практически, к счастью, Советский Союз к женщинам относился с презрением, поэтому их в лучшем случае отправили в лагеря, и они выжили кое-кто, в Казахстане, кто в Сибири. И потом, уже после смерти Сталина, в 56 году, они вернулись в Москву, там жили по каким-то жутким коммунальным квартирам, и только начали что-то приходить в себя, когда в 70-е годы э, стал моден английский язык, и все стали понимать, там поступать эти дети коммунистической элиты стали поступать э, в международные всякие институты, э, институты международных отношений, и э, они понимали, что заниматься с преподаванием который является натуральным носителем английского языка, это очень полезно. Собственно, вот эти женщины пожилые уже к тому времени, они нашли себя. То есть они все стали преподавать английский язык в Москве. Я многих их не знала, интервьюировала. Но вообще-то судьбы у них были, конечно, очень трагичные, где-то даже ироничные, потому что когда выросли их дети и стали расти внуки, они вдруг сообразили, что бабушки-то у них американки, и что они имеют право э, вернуться в Америку. Вот это то, что меня поражает. Раздела, я вот все время наблюдаю разницу воспитания детей китайцами и американцами. Это чудовищная разница. Это, вот Надо это видеть именно потому, что я живу в китайском районе, я это очень хорошо вижу. Более того, я училась в университете Сан-Франциско, где половина там студентов китайцы, и я видела, как они занимаются в сравнении с американцами. Вот Вы знаете, вы садитесь в библиотеке утром в 9 часов, рядом с тобой садится китаец. Он опускает голову свою черную, Лица вы не видите, в книге оно. И вот, вы знаете, до 11 вечера он сидит. Вот я даже думала, господи, ну ходит он когда-нибудь в туалет там о том, чтобы завтракать на ланч, там, забудьте, забудьте об этом». Вот. И вы, вот выходите, одуревшие совершенно из этой библиотеки, на солнечную полянку, лужайка перед библиотекой, сидят американские студенты там с пивом, э марихуанку подкуривают, с девушками флиртуют, а китайцы сидят и головы не поднимают над книгами. Вот это колоссальная разница. И вот э как раз э вот эта книга э «Эми Чу» Которая называется The Battle Hymn of the Tiger Mom, победная песня Мамаши тигрицы. Вот, эта книга как раз показывает, как воспитывают детей китайцы.